Всем привет! На связи Александр Бонина. Сегодня я хочу ответить на вопрос, чем опасен шейный остеохондроз. Конечно же, шейный остеохондроз опасен своими осложнениями. У него в основном три осложнения – это синдром позвоночной артерии, плечи лопаточный периартроз и корешковый синдром. О синдроме позвоночной артерии вы найдете отдельное подробное видео на моем канале YouTube, поэтому особо подробно рассказывать не буду, но вкратце расскажу. Далее – это плечи лопаточный периартроз. Как раз-таки он задействует наши плечевые суставы и как он развивается. Смотрите, шейный отдел позвоночника, из него выходят нервные корешки, которые как раз-таки напрямую идут к плечевым суставам и через них спускаются полностью по нашим рукам. И в результате, когда происходит ущемление в шейном отделе позвоночника, как раз-таки у нас начинают проявляться такие симптомы, как какое-то анемение в руках, появление боли в суставах и так далее. Почему плечи лопаточный периартроз? Когда нервный корешок, который выходит из шейного отдела позвоночника, подходит к плечевым суставам, он защемляется, в результате меньше импульсов идет к нашим плечевым суставам. В результате плечевой сустав не получает должностного питания и импульсов от нервной системы, и поэтому развивается, грубо говоря, как артроз плечевого сустава то есть начинает разрушаться немножко э, хрящевая ткань. Просто вы должны понимать, почему опасен шейный остеохондроз. Вот этот плечо-лопаточный периартроз, он как раз-таки развивается уже как осложнение, то есть начинается боль в плечевом суставе, вы не можете шевелить рукой, постоянная боль отдается ниже по плечу, по предплечью, иногда доходит до кистей. То есть это как раз-таки проявление уже будет синдрома плечо-лопаточного периартроза. И корешковый синдром, он заключается следующим, то есть когда нервные корешки выходят из шейного отдела позвоночника, происходит их э, полная блокировка. То есть они ущемляются вот так вот полностью и в результате импульса не идет к, к соответствующим мышцам, органам и так далее. То есть Туда, куда он, по идее, должен в норме посылать э, сигнал. И в результате э, из-за такого синдрома может развиваться и атрофия мышечной ткани, и дистрофия определенных, допустим, внутренних органов и определенных других тканей. То есть там уже такие более сложные будут проявления, потому что это уже будет запущенная стадия. Ну и немного о синдроме позвоночной артерии, почему он опасен, только скажу. Он опасен, потому что наши позвоночные артерии, проходящие через шейный отдел позвоночника, полностью питают и полностью несут кислород к головному мозгу, к органам зрения и к органам слуха. Поэтому, когда артерия спазмируется или защемляется в шейном отделе позвоночника, то как раз проявляется такая яркая картина, как нарушение зрения, летание, летают различные мушки перед глазами, нарушение слуха может закладывать ухо, может стрелять в ухо. То есть это тоже может проявление быть шейного отдела остеохондроза. И, кроме того, это могут быть головные боли и так далее. То есть достаточно яркая симптоматика. Вот чем опасен шейный остеохондроз, потому что, если развиваются эти три синдрома, то здесь лечить уже очень сложно и, самое главное, очень длительно, хотя, конечно, тоже реально. Поэтому я всегда говорю, что лучше профилактировать и лечить начальные стадии первой степени остеохондроза, чем запускать, а потом хвататься э, за голову, что же нам делать. Поэтому я вам советую, что лучше сейчас, с сегодняшнего дня, начинайте профилактику, начинайте лечение позвоночника. Занимайтесь лечебными упражнениями, закаливайтесь, старайтесь питаться более правильно, больше двигайтесь и больше получайте позитива от жизни. Надеюсь, я вас не запугала, а наоборот мотивировала действовать и жить более здоровой жизнью. Спасибо большое за внимание. С вами была Александра Бонина.